Здравствуйте, коллеги! инста вебинар CRM в продаже. Заканчивая четвертый день немного о нашей компании. Итак, что мы делаем, внедряя CRM-систему в отдел продаж. Первое настройка прав менеджера. Второе загрузка в CRM существующей клиентской базы. Третье подключение почты. Четвертое прием в CRM заявок с сайта. Пятое подключение телефонии. При выборе телефонии UIS тонкие настройки вплоть до записи автоответчика шестое настройка e-mail и sms сообщений рассылок, седьмое подключение соцсетей, восьмое подключение сервисов обратного звонка, квизов и чата для сайта и девятое обучение сотрудников и поддержка руководителя. Как результат через две недели все заявки и общение с клиентами в рамках одной программы amoCRM. Коллеги в следующем видео раскроем преимущества внедрения amoCRM. Чтобы не пропустить полезную для вас информацию, подписывайтесь на наш аккаунт, ставьте лайки и делитесь контентом.